Всем доброго дня с вами алексей федорцов и сегодня поговорим о работе за результат во многих чатах да иногда у себя в личке я вижу предложение поработать за результат сейчас расскажу о своем опыте работы что каким образом и с кем мы уже работали за результат какие результаты из этого вышли и а, почему а, все еще есть это предложение на рынке, и что понимают, и что не понимают те, кто это предложение делает. Рассмотрим несколько а, вариантов. А, есть а, начи много начинающих предпринимателей, а, либо те, которые хотят сэкономить на а, своих вложениях для того, чтобы протестировать нишу либо те, которые уже обожглись на работе некачественных специалистов, и м, от них исходят эти предложения поработать за результат. Возможно, кто-то из них прошел какой-то ну, э, тренинг, да, где рекомендовали попробовать эту методику. Да, найти специалиста, который будет работать за результат и заплатить ему по результату. С одной стороны, это очень хороший подход, и я его одобряю, потому что каким образом э, вы можете оценить результативность специалиста, а уже после того, как вы получили результат и совокупно его вложением в ваше дело, вы готовы этим результатом поделиться. А, все бы хорошо, если бы не одно, но большинство таких предложений исходит от а, людей, которые в принципе бизнес еще не начинали, находятся на первоначальном этапе, либо у них очень ограниченный рекламный бюджет. А, тут э, возникает несколько вопросов к этим начинателям о том что м, насколько вы компетентны чтобы закрыть трафик который будет к вам приходить и насколько вы понимаете свою бизнес-модель а, ну я имею в виду закрыть трафик в смысле продать да если придет вам 100 лидов сколько из них вы продадите есть ли у вас уже такая статистика а, ответы а, типа сто да, процентов закрываемости будем у нас то предложение не принимается потому что ну это заведомо неверная информация да вы пытаетесь э, исказить действительность скажем так а, чтобы получить для себя какую-то выгоду а, в замен на невыгоду другого человека поэтому это а, нужно понимать после того как Uh, вы получите эти заявки да сможете ли вы их обработать компетентно uh, какой опыт в продажах у вас есть и так далее то есть uh, такие вопросы вам будут задавать если вы хотите uh, поработать по такой схеме uh, uh, плюс uh, вы должны понимать uh, uh, саму бизнес модель и юнит экономику uh, Откуда у вас берется прибыль и какая маржинальность у вас, в принципе, конечного продукта или услуги. Если вы этими цифрами не обладаете даже на момент старта, либо на момент а, работы в бизнесе после какого-то времени, то а, дальше разговаривать, в принципе, не о чем. Потому что вы, а, если вы не понимаете, сколько вы получаете прибыли, то каким образом вы будете этой прибылью с кем-то делиться по результату. Да? А, следующий момент. А, если вы... Принимаете ли вы внимание, а то, какой цикл сделки есть на рынке, на вашу услугу Объективно, абсолютно объективно. То есть, а, есть ли у вас эти данные и по вашим продажам, либо по аналитике продажи конкурента, какие данные у вас есть. Если этих данных нет, то вы, а, в принципе, а, с одинаковой эффективностью можете понимать, что если продажи на первой неделе не состоялись, то это будут некачественные лиды. Да, и в закрытии а, в том что они не закрылись на сделку за этот период времени виноват исключительно ваш подрядчик которого вы привлекли за результат и собственно говоря вы ему это и скажете что как бы ты некачественно сделал свою работу и результата в принципе нет а, на самом деле а, цикл сделки по вашему продукту услуги может составлять два месяца и в этом случае вы в принципе а, должны продекларировать человеку что Изначально, на первом начальном этапе договоренности, потому что он тратит свое время и свои ресурсы, пускай даже ваш рекламный бюджет свой не вкладывает, то, что а, результат можно ждать только через два месяца по нашей продукции и он будет вот такой. А, если этими данными вы не обладаете, то, в принципе, тоже на этом моменте разговор закончен. А, расскажу пример, вот именно это, иллюстрирующий эту ситуацию. Ко мне примерно... Четыре месяца назад в личку написали по а, поводу поработать за результат у нас такой опыт уже был а, как бы я положительно отношусь а, к таким а, заявлениям единственное что а, нужно понять какой человек и какой бизнес стоит за этой структурой после того как мне я попросил скинуть мне подробную информацию и четко прописал что мне нужно скинуть чтобы понять и оценить насколько мы можем вообще сработаться в этой нише а, мне прислали а, Два сайта, один по выдаче по SEO, один а, это лендинг, на который надо было гнать трафик с помощью таргетированной рекламы, на, собственно говоря, на что рассчитывал мой оппонент, а, что мы этим займемся а, до того, как а, будут закрываться сделки. А, и цена продукции на сайте была а, 2300 рублей. А, после того как я а, получил еще ответ по маржинальности продукции то есть в принципе мой процент с конечный процент с продажи одного изделия мог достигать 200 рублей что было совсем неинтересно, разумеется и м, дело в том, что люди, которые делают такие предложения, они даже не понимают все абсурдности ситуации, которую предлагают. И э, ну, Либо они пытаются найти на рынке людей, которые э, что-то умеют делать, м, чтобы как-то их задействовать, э, чтобы мини минимизировать свои э, финансовые затраты на настройку и привлечение. А, собственно говоря, э, попросту они хотят... Э, воспользоваться наивностью этих людей, что не очень хорошо оборачивается. Вот. Расскажу по примеру работы с одним из моих давних клиентов. Это Евгений Шот, у которого фабрика по производству кофе и чай не также фасует, они находятся в Рязанской области отзыв есть у меня на канале как мы с ним поработали как мы с ним познакомились на одном из тренингов в принципе было доверие после того как мы пообщались я понял что с этим человеком можно поработать за результат с тем условием что чек средний чек на продажу одной франшизы который продажи которые они тогда развивали был в среднем 390 тысяч рублей что меня вполне устроило а мой процент от продажи результата от продажи был 10 процентов то есть в среднем 30 тысяч рублей с одной продажи я получал с учетом того что бюджет использовался заказчика то есть рекламный бюджет заказчика с на нашей стороне нашей компании моя команда получала 10 процентов от результата и а, были готовы заниматься настройкой рекламных кампаний, в необходимых рекламных источников. Плюс создание сайтов, посадочных страниц, если это понадобится. То есть это все было на нашей стороне. <coughs> а, лендинг у заказчика уже был готов, конверсия была и так далее. И какие параметры мне обозначил а, Евгений на первоначальном этапе нашего сотрудничества. Он показал, что у него есть уже работающий бизнес, который приносит э, обороты. Он показал, что есть продажи э, этого продукта, по которым мы собирались с ним сотрудничать в, э, за результат. Он показал, какие показатели уже есть по текущим кам рекламным кампаниям. Он э, показал мне план, который хочет э, продавать э, именно этого продукта, да, франшизы. Э, какие планы по продаже этой франшизы. Какая маржинализ есть и на какое вознаграждение я могу рассчитывать, а, что рекламный бюджет с него и что все дополнительные а, необходимые моменты принимаются во внимание и он готов их рассматривать. Вот это разговор человека, который готов работать за результат со своей стороны, обеспечивая всем необходимым и полностью вовлечен в процесс. И в этом случае мы с ним сработались, продали несколько франшиз. Меня вполне устроил результат по финансам и продолжили с ним работать в том числе и по а, другому направлению в его бизнесе. На данный момент мы уже не работаем, да, а, я бы рекомендовал ему взять штат а, штатного маркетолога. А, почему? Потому что мы а, перешли на более обширный захват рынка Российской Федерации по нашим услугам. А, тем не менее, с его отзывом можете ознакомиться а, у меня на YouTube канале. А, и вот это реальный пример а, положительного а, в обе стороны сотрудничества а, именно за результат. Честно говоря, вот такие люди, такие собственники бизнеса, они максимально а, привлекают именно тем, что они разбираются в своем бизнесе и готовы работать. Готовы работать, чтобы а, сами заработать и а, дать а, исполнителям тоже заработать и в принципе, это очень здравый подход. Если у вас а, какое-то другое понимание работы за процент, то это не совсем верно. Если вы не обладаете а, знаниями о цифрах в своем бизнесе, о продажах, о конверсиях в текущих рекламных кампаниях, о средней цене лида, о средней цене покупки, о маркетинговых затратах, о маржинальности, о проценте, который вы готовы а, гарантировать, о цикле сделки, то все что вы хотите сделать работой за процент это превращается в дырку от бублика соответственно с вами люди не будут работать если будут работать только какие-то начинающие школьники у которых результата тоже не будет и вы потратите просто на них время и возможно свой рекламный бюджет а, кроме этого, вы наживаете себе а, недоброжелателей а, в лице этих исполнителей, потому что рано или поздно они поймут, что вы их используете в своих целях а, и не собирались, в принципе, им платить, либо а, дали им заведомо ложную информацию, либо которые сами не обладали, что одно и то же, а, и расторгнут своим договор в одностороннем порядке хорошо, если еще никак не навредят. Поэтому мой посыл в этом видео да, я на примерах рассмотрел несколько ситуаций а, и понимание в принципе работы за а, результат чтобы вы а, осознали да если вы планируете привлекать людей по работе за результат то каким образом а, вы должны а, подходить к этому процессу какой информацию вы должны обладать и настолько насколько компетентны вы должны быть в этой нише а, для того чтобы начать эту работу продуктивно для себя и для тех тех, кого вы будете брать в работу. И каких последствий вы можете ожидать, если а, вы этих действий не предпримете и не соблюдаете банальной этики в а, постановке задач а, для этих исполнителей. С вами был Алексей Федорцов. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Можете писать мне напрямую в WhatsApp и ВКонтакте. Мои контакты под этим видео также ставьте лайк и подписывайтесь. До новых видео.